Дырка в хатке. Норка прогрызла. Ищи, ищи давай. Что, нету что ли? Скажи, я бы узнал еще кого искать, да? Так, ладно. Еще сюда вернемся, да? Еще пройдем. Поищем? Тут вроде андаторы живые, мне не подойти. Лед тонкий. До сюда норка еще не дошла, да, Шорох? пойдем еще пройдем там где-нибудь рядом поищем где дырка в хатке всем здравствуйте выпал у нас в ночь снежок пошли мы зверюшек посмотреть шорох иди ищи давай тоже Ночью где-то середина ночи закончился, как бы сейчас пойдем сначала зайчиха шуганем, а может лисичка какая-нибудь или инок случайно выскочит, да, морда рыжая. Собаки хоть побегают, ну как-то вот так вот, что будет интересно, включусь. Нет, так просто бегает лесой набегано было вот ночной есть след и сейчас в начале леса был свежий уже после снега должна она где-то вот здесь в кустах наверно залечь ну, вот в общем да след. Придут и... не знаю как мы вот в таких кустах будем искать Главное, чтобы хоть просто поднять. Не обязательно нам его стрелить, что мы зайца не видели. Главное — процесс. Главное — процесс. В прошлые года он там поднимал, слева. Вот от этой дороги. Ну вот тут туда-сюда, туда-сюда находим много. Наверное, где-то он в трое лежит. Собаки пошарятся. Будем смотреть. Идем смотреть Шорохом Грета. Мне показалось, что что-то белое мелькнуло. И она потом сразу же почти метров десяти пробежала. И начал козел сейчас нас облаивать. Грета перескочила туда проушенный то ли заяц то ли одна косуля туда побежала а вон она уже вообще откуда возвращается сейчас посмотрим по следам кто там был а зайчий след был сюда за кем убегала молодец Только длинные следы посмотрим да это проскочила а шорох Наскочил. Что-то избухал, да? Ну-ка, да, показывай. Ч нашел? Что нашел? Мышей что ли нашел? Ну-ка. Фу, блин. Яйца тухую. А ты сожрала уже, да, свою пайку? Хороший нюх, щенка хороший. Фу, блин. Все, перчатку на выброс, в стирку. Зачем? Я пальцем туда ткнул Да? Молодец Фу, фу, фу Ладно, и дальше. мы по снегу полазить на хатке вот В прошлый раз шорохом были Вон дырка Города обвалила маленько Ее тогда не было Но и следов здесь нету Сейчас пройдем По тем хаткам Какие там были, да? Всё. Поищем, посмотрим домой. 15 ноября. и утки летает. Шорох. Сейчас сели. Можно подкрасть здесь, Наверное. У меня, правда, двойка, но у меня есть еще и пятерка. Так, ну ладно. Утки это хорошо. Но мы начинаем специализироваться по пушным животным. Пробовать. Что тут? Вот какой-то зверечек. Может быть и нужно нам Грета, Грета, это что за зверь? Надо искать. Сейчас будем тропить маленького зверька этого, но не норка, мне кажется. Ладно. Идем, ищем. Мы движемся в правильном направлении, в общем. Четверит такими прыжками, наверное, хорек. Будем думать, что хорек. Давайте, давайте, ищите. Ты кого ешь? Кого Кого грызешь-то? Ну вот на беге она там много вот Дорожка целая щи, а, ищи, ищи Шурах А, тут еще хатка очень. Похоже не, не хатка это нет, что хатка. Так, ладно. Потом встречусь. Ну что там? Есть зверь. Такое чувство, что кого-то ест. Ну-ка, отходи. Не видно, но кого-то первый -то раз съело, слопало. Так, пока она у нас смотрит здесь. Ищи, ищи, давай, следующий. Хе-хе, трава, да? Говорю, это вроде пошла кого-то нюхать. А, мы же увидим, если кто-то убежит отсюда. Идем, идем, идем. хатка первая, на которую мы с Вором наткнулись, тоже дорога. Тут набегано, набегано, туда набегано, сюда. Грета шарится где-то по камышу. А ты что съел такое? Вытропить-то мы его похоже Порохом вытропили Вот он Одной след Как ищи-то Грета, Грета! Грета, Грета, Грета, Грета, иди сюда. Шорах, отойди. Грета говорит, что там кто-то есть. Или был, да? И Шорох говорит, что кто-то там есть. Щи, щи Эй, этот баллбес маленький, да, Шорох? Ай, помогай. Фига летка у выгнала, вот еще один. А -а -а, не успевает. А, блин, забыл уже! Надо было стрелять, -мо! -мо, блин. Да, Шорох? Ну б <клёк> Вон ворон надо мной теперь смеется. Зачем я вообще эту штуку ношу тогда? Непонятно. Непонятно, да, Грета вот бежит, смеется. Собака хорошая. Далеко не гонит этого зверя. А шо раз до этих двух увидел, они тут отбежали. Выскочил до куста. И из-за куста вот из-за этой, из-за травы не видно, да, они за кустом стоят. Нюхался, нюхался. Ну ё-моё, Блин, Новый год без мяса. Черт побери. Ну ладно, будем ротанов жарить, парить и варить. Забыл, что ружье то Привык без ружья ходить, ё-моё. Не буду на камеру материться, сейчас отключусь, проматерюсь.